всем привет с вами марат компания хай-тек монолит сегодня мы заехали в зеленогорск на этом объекте мы реализуем дом в современном стиле этот проект разработала наше архитектурное бюро в доме планирует проживать молодая семья площадь дома 230 метров квадратных площадь уличных террас здесь их 3 40 метров квадратных в доме предполагается три спальни есть у нас общая зона со вторым светом, зона кухни Ну в целом стандартный набор помещений, которым, который предполагает жизнь за городом Участок у нас относительно небольшой, порядка 10 соток И для качественного использования данной территории мы максимально прижали дом к въездной зоне Минимизировали пространство для въезда и входа в дом то есть у нас дом максимально прижат к задней границе и оставили э, максимально большое пространство для организации уже э, придомовой территории, в зоны, где будет уже э, жители этого дома проводить свой досуг эта территория максимально связана с общесемейными пространствами вот с этим помещением со вторым светом здесь планируется общая гостиная большое витражное остекление вид из этого окна будет как раз раскрываться на вот эту лужайку, которая в перспективе здесь формируется. в целом вот, тоже ну, мы в каждом видео говорим о том, что архитектурное проектирование предполагает и генплан участка, то есть правильную посадку дома на участке, правильные взаимосвязи между внутренними и наружными помещениями, внутренними помещениями и наружной территорией. Здесь также эта концепция реализована, то есть у нас есть большая лужайка, максимально большая, которую можно было здесь получить, и общесемейное пространство, которое ну, максимально близко находится к этой территории. Также у нас с этой стороны находятся две зоны террасы, в той части у нас ну, преобладает зона входа в дом. Здесь у нас вот такая открытая терраса. Находится она под навесом. Она контактирует у нас с зоной общей гостиной. Ну, на этой территории можно уже летом, когда печет солнце, отдыхать и наблюдать за территорией, которая здесь есть немножко расскажу про конструктивные решения, в основании всего дома заложена монолитная плита Сам, сама коробка у нас возведена из здесь есть комбинация материалов есть частично силовой каркас из монолитного железобетона, в зонах где у нас допустим есть Пролеты и не требуются стены Применялись монолитные пилоны В зонах, где у нас а, Находятся наружные стены Применялся газобетон а, Толщиной 300 миллиметров а, На газобетонные И монолитные пилоны опирается Уже монолитное перекрытие Где-то балочное Ну местами балочное, местами безбалочное Допустим в этой зоне можно обратить внимание У нас есть вот такая монолитная Балка в теле плиты перекрытия Она нужна для того, чтобы выполнить Вот этот консольный свес Сейчас здесь стоит стойка переопирания, В перспективе она уйдет И у нас получится такая консольная плита Которая нависает над вот зоной отдыха Также у нас помимо наружных стен Есть внутренние перегородки Они не несущие Выполнены они из газобетона Толщина стены 150 миллиметров Здесь есть различный набор ну, необходимый набор промещения для организации жизни не, могу, не буду уходить в эти планировки Над домом уже у нас выполняется плоская кровля По технологии технониколь Мембранное покрытие сверху будет Сейчас мы находимся как раз на этапе ее реализации Также в основе архитектурной концепции заложено заложен такой центральный блок, в котором будет организовано общесемейное пространство Здесь общее будет гостиная со вторым светом. Высота потолка здесь порядка 6 метров Два блока, в которых уже расположены личные пространства Это спальни, санузлы Здесь уже потолок у нас пониже, около 3 метров Ну что в целом достаточно для э, ну, таких личных пространств Пойдемте наверх, посмотрим, как у нас выполняется кровля. Сейчас поднялись мы на кровлю. Значит, в целом конструктив кровли у нас плита перекрытия в основании. Сверху укладывается экструдированный пенополистирол толщиной 200 миллиметров. После этого мы здесь будем устраивать разуклонку полусухой стяжкой и сверху уже будет укладываться мембрана, которая будет как раз создавать гидролизационное покрытие. Такой пирог Нужен для того, чтобы организовать, во-первых, теплое пространство внизу, чтобы уменьшить теплопотери снизу. Второе, для того, чтобы направить осадки в нужные места. То есть у нас есть вот сейчас такие отверстия, сюда будут останавливаться уже ливневые воронки. И третье, для того, чтобы осадки не просачивались вниз, и вся вода, которая будет сверху, стекала в зоны, куда мы их хотим собрать и в перспективе отвезти. И ну, не было каких-то протечек. Ну, соответственно, экструдированный, экструдированный пенополистирол у нас создает э, теплозащиту. Полусухая стяжка, которая будет устраиваться, создает разуклонку, Сама мембрана уже создает гидрозационное покрытие. Сама технология вот таких плоских мембранных кровель э, выполняется... Ну, в ней присутствует 5 слоев. Первый слой у нас это пароизоляция, которая устраивается непосредственно по плите перекрытия и э, с нахлестом на парапеты. Это вот, вот здесь можно увидеть, зачастую это применяется либо технониколь бикрос, либо линокром, э, ну то есть материал, который защищает у нас э, подкровельный пирог от конденсации влаги, которая у нас выходит через плиту перекрытия наверх. Материал использовать необходимо обязательно Потому что в противном случае ну, В процессе жизнедеятельности Влажность в доме всегда повышенная И эта влага всегда поднимается наверх а, Плита перекрытия Она а, все-таки имеет паропроницаемость Через которую этот пар может подняться вверх И уже выпасть в самом утеплителе И для того, чтобы защитить вот это, защитить утеплитель от вот этой влажности применяется вот эта пароизоляция она позволяет более долго и более качественно использовать сам утеплитель после устройства пароизоляции укладывается экструдированный пенополистирол здесь мы применяем плиты техно XPS карбон толщина утеплителя 200 мм этого достаточно по теплотехническому расчету при укладке используются плиты толщиной 100 миллиметров вот у меня обрезок в руках они укладываются по всей площади и потом вторым слоем уже с разбежкой замков укладывается второй слой то есть сейчас мы уже стоим здесь уложены два слоя такой экструзии важно чтобы замок попадал в замок в зонах примыкания к стенам проходит вот такой монтажной пеной чтобы примыкание было более герметичное Значит, на третьем этапе необходимо выполнить разуклонку кровли к воронкам Которые планируется сбор воды Количество воронок рассчитывается по проекту в зависимости от площади Допустим на этой крыше нам достаточно одной воронки Которая у нас будет устроена вот в той зоне Она еще не смонтирована И разуклонку можно выполнять Ну как бы есть три вообще технологии Ну Сейчас применяются две основных, но расскажу про каждую. Первая технология, которая ну, немножко уходит уже в прошлое, это разуклонка путем применения сыпучих материалов. Это ну, керамзит или ну, песок, в конце концов, по которому в перспективе листами ЦСП выкладывается этот уже уклон. Второй вариант, это клиновидные слоу-плиты слоу плиты от технониколь, то есть это плиты с разной толщиной то есть они на старте 40 миллиметров, на финише 20 мм путем раскладки этих плит по всей плоскости создается как раз необходимый уклон и третий вариант, который мы сейчас везде применяем это устройство разуклонки полусухой стяжкой решение на наш взгляд на текущий момент наиболее оптимальное, потому что основание более жесткое получается ну, быстрее процесс протекает ну, экономически плюс-минус они равны с применением слов плит. излишнее утепление в данной конструкции уже не нужно, ну то есть если применять клиновидные плиты, где-то утеплитель получается, допустим, 250-300 мм, ну и в зоне воронки он 200 мм получается, но это утепление уже излишний по теплотехническому расчету этого не требуется, поэтому мы используем э, пускую стяжку. Также, ну, преимущество в целом, говорю, конструктив более жесткий при выпадении осадков или в целом при перемещении, ну... Сама конструкция меньше прожимается, ну, то есть, э, конструкция более надежная получается. Значит, после того, как устраивается уже разуклонка, устанавливаются воронки, после этого, после этого укладывается четвертый слой, разделительный слой между уже разуклонкой и финишной мембраной. Это, ну, обычный геотикстиль, компенсирует небольшие перепады между, ну, в зоне самой разуклонки, защищает мембрану от каких-то там трений об о, саму разуклонку э, создает э, как раз э, защищает от конденсации влаги на самой мембране э, ну и после укладки геотекстиля уже укладывается сама мембрана здесь мы применяем мембрану Технониколь VRP Мембраны бывают разные Есть два основных типа Мембрана, которая будет использоваться С балластом сверху, то есть которая сверху Будет пригружаться, пригружать можно Либо щебнем, либо газоном Либо плитками различными Либо террасной доской, ну вариаций там масса Либо мембраны более твердые Более жесткие, которые работают без Балласта, их можно нагрузить Балластом в перспективе, но в целом они, их можно использовать и без балласта Эти мембраны Уже укладываются по разуклонке Между собой свариваются При помощи специальных Приборов Есть ряд узлов Важных при Примыкании к парапетам Вот здесь у нас парапет Или к стенам Или к оконным проемам Там важно, чтобы это все было сделано герметично Чтобы швы были пропаяны В нужных местах специальной планкой укреплено и загерметизировано для того, чтобы в перспективе не было протечек. А, ну, вот эти узлы мы, наверное, попозже заедем, уже как работа будет проведена, подснимем, расскажем о них более подробно. В целом, на мой взгляд, плоские кровли на данный момент являются более надежным решением относительно скатных кровель, потому что здесь нет... А хрупких, так сказать, конструкций у вас есть только сверху мембрана, которая, ну, о которой надо заботиться. Все, что под ней, неподвижно, ни гниению ее нельзя никак разрушить, порвать, задеть. Там никто жить, и грызть их никогда не будет. Также есть возможность эту крышу в перспективе полноценно эксплуатировать Но, ну, допустим, вот сейчас мы находимся на крыше Здесь абсолютно плоская поверхность Да, после разуклонки будет небольшой уклон Но при хождении по ней это особо не чувствуется И эту территорию можно полноценно еще раз использовать на этом участке Тут поставить стол Ну, любую, любую свою деятельность можно здесь также организовать на сегодня, наверное, все. Спасибо всем, кто нас смотрит, кому интересно, пишите вопросы, с ними более подробно про какую-нибудь технологию видео. С вами был Марат, Hi-Tech Monolith. Всем хорошего дня.